Здравствуйте, товарищи! В эфире «Пролетарские новости». Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Пермском крае смертность среди трудоспособного населения выше, чем в среднем по России на 20%. По словам министра здравоохранения Оксаны Меликовой, главные причины смертности – это запущенные болезни, несвоевременное обращение и отсутствие профилактики. При капитализме буржуи нет дела до здоровья работников. А поэтому и водить их он ни на какие регулярные обследования и прививки не собирается. Понятно, что при таких условиях о здоровом населении и говорить смысла нет. Фракция «Единой России» в обновленном Мосгордуме вместе с лояльными мэрией и депутатами снова удерживают большинство в 24 мандата и 45. В Думе также вновь был избран спикером единорос шапошников по прежнему регламенту создать фракцию могли лишь депутаты, выдвигающиеся от соответствующего избирательного объединения. Но на первом же заседании депутаты Мосгордумы, ничуть не сомневаясь, внесли поправки в регламент, и так называемые самовдвиженцы стали вновь полноценными единоросами, которые и переназначили своего коллегу Шапошникова старым новым спикером. На примере этих и других схожих псевдовыборов буржуазная власть в очередной раз совершенно очевидно доказала, что в буржуазных выборах выигрывают всегда те, кто их и проводит. Как заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Игорь Артемьев, цитирую: «Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерное общество». Конец цитаты. Голова ФАС считает, что превращение государственных корпораций в обычное акционерное общество без привилегий породит конкуренцию. И снова мантра очередного поколения неореформаторов, о рыночке, который все порешает. Только вот капитализм и его основные законы неизменны. Неважно, идет ли речь о капитализме с госкорпорациями или без. Выборгская таможня 19 сентября отчиталась о результатах борьбы с санкционной продукцией. По данным ведомства, в Ленобласти в печь отправили 1250 кг сыра, масла, йогурта, колбасы и другой молочной, мясной, а также рыбной продукции. Как уточнили фонтанки в пресс-службе Выборгской таможни, этот объем для сжигания копили с мая. И именно тогда, в предыдущий раз, аналогичным способом расправлялись с заграничными яствами, которые жители Ленобласти и Петербурга везли домой с превышением нормы. Буржуазия продолжает отчаянно утилизировать все изъятые санкционные продукты. Ну а действительно, не отдавать же их бедным, а то так и продажи своих товаров могут упасть. Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%. И в это же время, по последним новостям, повышение зарплаты госслужащим в 2019 году предвидится с 1 октября. Это следует из подписанного Дмитрием Медведевым правительственного распоряжения от 13 марта 2019 года. В крайне интересное время мы живем. Как рост благосостояния и уровня жизни рядового населения, так не средств. Да и прогнозы неутешительны. Как поднимать зарплаты самим себе, так тянувши всегда на передовой. Поскольку буржуям на будущее нашей страны наплевать, то надо самим браться за дело. Начни с малого, вступай в наши ряды и начни бороться с буржуйской заразой. С вами было новостное бюро Союза Коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.